Добрый день, дамы и господа. Вас приветствует снова Михаил Бандренко, верми-технолог по разведению биомассы червя и производству биогумуса. В сегодняшнем видео вы увидите запуск самой крупной вермифермы в Средней Азии. Это именно Наманганская долина, Узбекистан. Итак, смотрим данное видео, наслаждаемся и, пожалуйста, комментируем, оставляем лайки, подписываемся на канал. Этот, Адхам. <сосит> <сосит> Я потом Толику видео выкладу, чтобы он не ругал тебя. <сосит> так, не, ну по плотности класс, базар анима, но... Гриндаль убрать надо. Потому что гриндаль. Смотри, я сейчас расскажу. Гриндаль убирать надо. Итак, вот мы приступаем к самому началу запуска вермифермы в Средней Азии. Готовим изначально площадку под бурты. Делаем правильные уклоны под стек вермичая. Изначально ребята молодцы, подошли комплексно, так как я их проконсультировал, они сказали, мы хотим все сделать на высшем уровне. Я сказал, ребята, если вы хотите, мы это все сделаем, это все в наших силах. И в данном видео вы видите, как производится формирование площадки под слив вермичая, под бурты, под создание самой крупной вермифермы в Средней Азии производительностью 3000 тонн вот но ребята будут расширяться, я их дальше сопровождаю запуск фермы был полностью произведен по моей технологии именно она им понравилась они приехали в Киев, посмотрели на нашу вермиферму посмотрели на червя, все их устроило все понравилось и я сказал, ребята, есть рецептурный лист, есть технология, есть цикл по разведению биомассы червя и есть цикл по производству биомассы без остановки. На что они сказали все, подписываем договор, заключаем с вами контракт на сопровождение, пожали руки и они улетели в Узбекистан. Через две недели я улетел к ним и за 8 дней запустил эту, на мой взгляд, самую прекрасную вермиферму в Средней Азии ну ничего мне понравилось супер глаз радует, душа радуется Бабур Оке звонит, консультируется присылает фото видео отчеты, все ребята молодцы ну все супер хотел бы данным видео подчеркнуть то что на данный момент во всем мире происходит эко революции Весь мир, слава богу, приходит в чувство о том, что нужно употреблять пищу только здоровую пищу, не химическую, не с нитратами, нитритами и так далее. Данный биоумус, который производим мы, дает возможность получать прирост по урожайности к любым сельхозкультурам и плодовоягодным от 30 до 50% по приросту по массе выхода продукции ребята с Узбекистана это все дело на себе проверили и решили запустить самую крупную вермиферму решили стать абсолютными монополистами но ну, посмотрим как это дальше получится очень интересно будет дальше развиваться ход событий также смотрите в дальнейших видео сопровождение по вермиферме в Узбекистане а в следующем видео вы увидите завод по производству жидкого концентрированного биоумуса. Всем спасибо, всем удачи. Обращайтесь, звоните, пишите. Буду всем рад ответить. Всем спасибо, с вами был Михаил Бондаренко. До скорых встреч. Ребята, все томаты, все полностью, абсолютно томаты, у ребят с Узбекистана под капельным поливом, полностью. Как видим, земля не сильная, ребята запустили вермиферму, мы их консультируем и также приобрели технологию по жидкому биогумусу под томаты. Вообще супер масштаб, конечно, впечатляет. Так вот, друзья с Ташкента упаковывают Москва, на, Москву. на Москву. Да, это отправляется. Это отправляется у нас на Москву. По калибровке по размеру. И по ящикам тут получается 6-7, здесь сколько? 5, 5 и 8. И 8, да? Интересно, интересно. Каждой в салфетке, да? Да, салфетка, смотри. Да, вижу, вижу, вижу, да, в салфетке. Круто? Круто? Каждый в салфетке, да.